Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео расскажу про новенькую свеженькую монетку на алгоритмик Quark. У нас здесь пол пост мастерноды. Монета появилась, как вы видите, 25 мая. То есть монета совсем свеженькая, совсем недавно появилась. Однако она уже успела залиститься на мастерноды онлайн и еще попасть на биржу То есть Буквально там в течение двух дней они быстренько все это оформили и все не в Работает не то что как некоторые делают, допустим, PreMine забирает бабки, а потом стартуют. Как видим, здесь у команды капитал есть, так что стартанули сразу. Ну, в общем, смотрим по проекту, что у нас тут. То есть сокращенно у нас просто Галина называется, алгоритм Quark, OPOS, мастерноды. Получается на стейк, у нас два часа минимум награда мастернода 60 процентов пост у нас идет 40 в принципе довольно таки справедливая награда это не 90 на 10 и не 80 на 20 но опять же смотря для кого как у кого есть мастернода кто владеет ей для нее чем больше процент сами понимаете тем лучше последний блок у нас 1500 на пол идет и всего у нас 100 миллионов монет на мастер-рунду об этом чуть про мастер попозже еще расскажу, и примайн сколько у них выходит получается 220 тысяч, это прям вообще очень маленький примайн, 0.22, скажем так, mm -hmm. от процента, это я не знаю, там, я, я как бы таких еще маленьких примайн, там, не знаю, может быть один, где-то два еще видел, но это прям вообще easy какой-то, обычно в среднем где-то берут один, два, три, там 5 процентов, когда, 10, ну, это уже многовато, а здесь прям вообще очень мало. Ну, видимо, посчитали, что для, скажем так, развития проекта, то проекта этого хватит с головой и должно у них пойти все по маслу. Ну, как видим, куда они распределяют монеты. Как бы на предпродажу 75 тысяч. Тоже так с предпродажи можно неплохо денег поднять. Биржи у нас есть гравикс уже. Как многие знают, биржа у нас это не ахти, скажем так. Ну, ждем потом, когда а, крипто появится. И вот у нас есть еще на мусорном онлайн. Честно скажу, я зашел к ним на сайт. Сайт у них, я вам сейчас, конечно, его покажу. Но сайт у них, конечно, никакой там никакой подробной информации нету. Но, тем не менее, проект работает. По, по крайней мере, темка на форуме уже отлично. То есть, все у нас с этим хорошо. Кстати, он видите, тут еще какие-то есть баунти там с дискордом связанные. Типа тоже можно неплохо так монет получить. Так, а это монеты, ты не знаю, сейчас довольно-таки курс неплохой, так что можете поучаствовать. Может у кого-то там получится что-то выиграть, либо там, не знаю, в аирдропах. Вот сам сайт. На сайте у нас чисто дискорд, Twitter, биржа, где залезтились и все, больше как бы, ничего интересного здесь нету. То есть сайт, скажем так, одностраничный, никакой информации нам не предоставляет. Ладно, вот что у нас по мастернод онлайн. На мастернод онлайн у нас тут, получается, средняя стоимость по дорогному курсу мастерноды. Это полторы тысячи долларов. Время окупаемости рой – два дня. Полторуху вкину через два дня, если курс не скатился, поимел еще столько же. Ну, как бы проект появился всего лишь два дня ему, поэтому даже, как видите, все складывается проекту два дня и окупаемость мастерноды 2 два дня. Кто, конечно, любит такой рискнуть, может попробовать, я имею в виду, мастерноду купить. Как бы это не маленькие бабки, но опять же, знаете, сегодня курс такой, завтра другой. Поэтому решать каждому, делать там свой выбор, покупать им ноду, либо не покупать. По крайней мере торги показывает почти на 13 биткоинов это огромные бабки смотрите почти 100 тысяч зелени market cup у них там 68 тысяч зелени интересно не, не знаю насколько достоверно здесь информация Но, в принципе как бы здесь обманывать не должны ну, по крайней мере монетка появилась только старт можно пробовать экспериментировать как бы информацию он для раздумий преподнес также вот по бирже курс у них какой был сейчас немного скатился и опять начинает брать потихонечку верха так что будем наблюдать за проектом если у кого-то какие-то вопросы будут по проекту пишите в комментариях постараюсь там помочь подсказать по крайней мере проект свежий можно за ним понаблюдать ну а мужики пока мне на этом все Поддержите лайком, подпиской на канал. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.